Всем привет, дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, я продолжаю играть на фейке с нуля. я решил не оттягивать прохождение командных боссов и решил пройти Арктического воина, так как у меня есть шапка за жреца за вчерашнего, вот, и она очень пригодит на этом боссе, так как у меня есть тут сила авиации и сила огня, это идеальная шапка на, по-моему, на Арктического воина, если бы еще артефакт был хороший, но так как у меня нет рейтинга, я не могу все нормальные вещи даже купить, только за рубины, а рубины тратить я не хочу, не знаю почему, просто не хочу и у меня возникла идея, почему бы сейчас не покрафтить окорок, мне яростный не нужен, вот, пускай будет эпичный давайте эксперимент сделаем, с какой попытки мне выпадет эпичный, либо же гарантом выпадет, либо же раньше выпадет Вот, в принципе фузы я эти все равно отобью потом Пускай будет окорок нормальный, хотя бы у меня. <смех> не знаю, кто сейчас окорок крафтит, но я скрафчу. не знаю. Давайте по, по приколу скрафтим окорок, эксперимент будет. Давайте попыток 10 у меня есть с гарантом, чтобы выбить. Раз, два, три, пять, попыточка. Ни хрена себе, просто это это же круто. Сразу эпичный окорок выпал, офигеть, просто реально. Я так, я так доволен сейчас, <смех> не знаю, чем я рад. То окорок, все таки, обычный окорок всего лишь. <смех> ну, обычный всего лишь окорок. Обычный окрачок всего лишь какой-то, и уже эпичный выпал, офигеть просто. Вот, но на этом боссе еще нам надо взять, нам нужно взять белый блок, так как реген нужен, ресурсы позволяют, давайте еще балку соберу, тоже позволяет собрать. Я пока что выжигатель соберу, на этом боссе он пригодится, медпорт нам пригодится, покупать надо, блин. А вот авиудары я, пожалуй, возьму сейчас, они очень пригодятся мне. Также я их улучшу. Все остальное пока я не буду улучшать, собирать. А вот эти давайте я Это просто, чтобы было... Ну ладно, у меня ресурсы не бесконечные, да? А, давайте, бургас, 7 рубинов. Не, рубины тратить не буду. Пускай ресурсы копятся, в принципе, я никуда не тороплюсь. Ладно, 3 рубина. Что такое 3 рубина, дорогие друзья? Не хотел тратить рубины, но 3 рубина это немного. Мне просто нужен этот винт, чтобы жарить противника. Огнемет можно лучше. А, купить надо его, да. Конечно же, покупаем огнемет. Огнемет. Вер стратега я могу себе скрафтить. Не знаю, получится, ребята, или нет. Возможно, я еще не скрафчу вер стратега. Еще. Раз уж я прохожу артического война, почему бы не скрафтить вер стратега? Реально шанс. Все. Вызывает. Вот, он сам себя зауронил. Травится. 9 ходов он травится. Это плохо то, что он сам себя затравил Ну это шара, дорогие друзья Это было непредсказуемо То, что он сам себя затравит Как бы... Да, заново, потому что этот дебил Он взял сам себя, зауронил При помощи яда он начал доводить себя ниже нормы Это очень плохо то, что он довел себя ниже 960 хп и начали появляться сульки В итоге он даже бы создал потом Себе глыбу, им проиграли бы бой все равно вот Поэтому заново пытаемся Я даже не знаю, что -то... опять комментировать, не хочется одни и те же действия. Да, мы кидаем арбуз, как всегда. <сёк> я опять иду распораживать. И... <сёк> давай, берись, покелочек тупой. А, давай. Или я взял уже? Нет, я не взял. Да ё-моё! Тут же мой косяк был, я ничего не успел сделать. Снова даю кувалду, мне факел дали, просто на меня насыпался факел сверху, видели? Это ж хорошо, мне не придется никуда лезть за ним. начинаю бить кувалды его, в принципе босс это несложный на самом деле, все зависит от того, где сейчас он появится когда мы его утопим. Начинаем потихоньку их жарить. О как хорошо пошло, по 300 хп снимаем почти. Да, сейчас меня за урон не танет, я хожу, я хожу, это отлично. Так, пока, я думаю, рановато брать. И, я не знаю, может, эту штуку. А. Неплохо, неплохо, по 12 хп. Учитывая то, что только шапка у меня без артефакта, без всякого. Надо, чтобы она топила. Нормально, 57 хп. Правда, можно заюзать. Я не знаю, кто сейчас ходит, я как бы не слежу, и на расслабой такой играю сейчас. Главное, если успеть сделать. Ну, конечно же, я не утоплю, скорее всего. Ну да, конечно. Да, конечно, плохо он появился. Прям очень плохо появился. И я даже не знаю, что тут сейчас делать теперь. Ладно, думаю, сможем пройти как-то. Если постараться, то все можно. Так, мне кажется, надо быть ранец по-любому. Блин. Чебалка не на горячий. То есть я выставил горячий, но не все. Да Ладно, покопаюсь я а потом после боя в арсенале своем, сделаю нормальный арсенал Да, надо карту рушить Над ним Ну или так, за уроне тоже неплохо его Возьму токсин, у меня мало хп очень остается больше его нельзя уронить, да, если я его зауроню, допустим, больше 100 хп, то будет плохо. Так, я думаю, сейчас... Где барашка моя? Да, сейчас в арсенале будут тупить полчаса. Вот, пора теперь замерзших зомби убивать. Я не понял, как сломать вулкан. Справа? Зачем справа ломать? Зачем справа-то? Сверху же надо. Ну да, вот так вот надо. Все правильно же. Да-да, вот тут надо ломать. Все правильно, вот. Беру лазерный луч туда. Урон, не знаю, не врач. Врач. Я даже не знаю, типа первая атомка э, Скидывает туда вправо его, получается. Первая атомка становится слева от ар артистского воина, она толкает его туда вправо, и там синие летят. Но я даже не знаю, получится ли так. Мне кажется, не получится ничего. Посмотрим, как Сейчас надо кинуть блок, потому что пропали блоки уже. А тут еще регенится, зараза такая. А, ладно, блок не буду давать. Просто доведу, да и все, не хочу уже блок давать. Либо же дать блок, не знаю. Так не хочется блок сейчас давать, этот, Потому что хочется довести уже и все, и не париться потом. Поэтому сейчас просто довожу и все. НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ Мы, короче, неправильно сделали, я забыл обезвредить этого Успели, успели убить, офигеть Сейчас, короче, напал, надо дать Мы вообще неправильно сделали Точнее, я затупил, короче, вообще очень жестко затупил сейчас может получится выиграть как-то Тысяча хп, в принципе, в принципе. матч забыли поставить еще. Давай-давай, бей-бей-бей. Я не добью, мне кажется. Надо было синий давать. 400 хп я не сниму. Семь хп, офигеть. Пробуем. А, -а, а, даже так. А -а -а. Сжечь 50 соперников, достижение получено. <laughs> неплохо, неплохо. Четвертая попытка у нас идет уже. Да, конечно, затупил я конкретно там. Ну, блин, 8 хп все равно шара. А вот, мы уже доходим до концовки прохождения этого босса. Мне было лень комментировать еще раз, поэтому сейчас комментирую концовку уже. Вот, мы довели уже почти этих замерзших зомби до малого количества ХП. И сейчас остался последний. Вот, доводим его до, до 100 ХП, где-то доводим. Сейчас я дам луч, наверное. И в этот раз я хожу первый, кстати. Вот. надо еще Артика подуронить немножко вертолетом до 950 хп довести ну чуть больше до 980 где-то <coughs> я думаю неплохо но сначала э, займемся замерзшим так ранцы у меня есть все четыре поэтому жалеть я не буду в этот раз Я не уверен, короче. Все, не уверен я. Она его, она его плохо скинет. Вообще очень плохо скинет. Да. Ну ладно, может выиграем как-то сейчас. Давай. Это победа. Должна была быть. Да, это победа. Наконец-то я прошел этого артического воина на видео, да, конечно, не полностью озвучил победную попытку, но ничего, ничего, зато старый озвучил, вот так, дорогие друзья сыграл я один бой на ставке 2x2 еле-еле нашел противников короче, вот, победа а точнее, помогли мне немножко даже ну, потому что подбора вообще не было вот, под... помогли немного и теперь я в топе, вот, все. Сейчас мне надо набить э, 200 рейтинга. Я еще один бой схожу, короче, и набью 200 рейтинга. Потому что мне нужно клан вернуть свой, вот, чтобы мне передали лидера клана Акрополис. Я раньше был когда-то, я отдал лидерку, потому что мне надо было пойти в другой клан. И вот, я остался без лидера, вот, и сейчас, короче, вот, я хочу один бой сыграть еще. Не знаю каким арсеналом играть, это ж пипец. Мне дали э, какого-то чела, у которого тоже, видимо, нет медалей. Изи, изи вынос был. Uh -huh. Все, я получил твои заслуженные 200 рейтинга на этой странице. Мне дали этого чела, потому что у него, не то, у него тоже нет медалей И вот наконец-то я стал новым лидером клана Именно для этого я э, набивал 200 рейтинга эти Чтобы мне вернули клан, который я отдавал Вот Теперь у меня есть клан Вы можете у него Ну а теперь я дожидаюсь лимита и крафтю себе верь стратега И вот та самая шапка, которую я вчера взял за топ На 2 x 2 Которая нужна мне, чтобы скрафтить веер-стратега. Шапка эпичный образ стратега за топ-10. Но тут разницы нету, хоть топ-1-то возьми, по-моему. Все равно сгодится шапка. И здесь, дорогие друзья, я буду крафтить минимум жестокого. Все крафты будут минимум до жестокого. Ну, кроме, конечно, окорока. Не знаю, зачем я окорок крафтил, но ладно. Не суть. Главное, эпичный у меня есть. Так, погнали, крафт веера. Давайте. Давайте, первая попыточка. Раз, два, три. Жестокий вер стратега. Офигеть, как мне везет. Как мне везет на жестокий. Как и сказал жестокий, так и выпал мне жестокий. Это очень круто, на самом деле. Ну, ладно, ладно, я хотел, конечно же, но Лего. Лего не выпало. Ну, дальше смысла нету. То есть, если я буду крафтить дальше, я уверен, что у меня не выпадет ни Лего, ни Эпик, ничего не выпадет мне. Вот. Ну, гарантом, если только выпадет. Вот. Я могу гарантом бить, но смысла нету. Вот. Мне еще Марс покупать надо, вы знаете. Там другие крафты там есть еще, помимо этого. Вот. А сейчас я посмотрю, выдали ли мне медальки э, админы. Не, мне медальки не выдали не на ставке ходить, мне нужно 15 ранг мне подбор хотя бы хоть кого-то давала а на этом ролик заканчивается следующий ролик по вормиксу с нуля будет прохождение значит до, всего, архибота уже я очень легко пройду его, без проблем, без труда дальше император, ученый и так далее в общем, в принципе, боссов осталось не так много, растянул я это на на несколько лет, прохождение этих боссов, не знаю, как он, я единственный человек, у которого получилось Растянуть Вормик с нуля на несколько лет, это ж, это очень, очень-очень забавно даже. Увидимся в следующем ролике.